Всем привет а -а -а. зовут меня Игорь а, что мы сделали сейчас? Да? В принципе, сейчас мы посмотрели краткий обзор а, спортивного брендового питания. А, все прекрасно знают с уходом магазинам, кто занимается спортом, а, более видным пауэрлифтингом, а, а, рейслингом и тому, тому подобными силовыми видами спорта. А, все привыкли пить спортивное питание. Баночки, баночки, баночки, баночки, баночки, все есть, да. Баночки, баночки. Все это бренды, бренды, бренды, бренды. А, но а, красивые этикеточки, да? Но никто не задумывается, откуда все это берется. А, я вам сейчас скажу, буквально секунду, да, как раз. Все это берется а, завода, производителя. Германии, США, Франции, Нидерландов, да, если не ошибаюсь. Я не, не ошибаюсь обычно, сколько я себя знаю. Чему это говорят? Я не буду долго разобраться, но я просто вам сказать, что многие знают, что Распортивное питание в банках не всегда приводит к почему Я сейчас не против брендов Не дай бог, но производители не Ничего подобного что производят бренды, есть качественные, не спорю, но они по цене очень дорогие да, И многие бьют по карману Что могу предложить вам я? Вот такой сейчас вам обзор покажу Такой обзор Такой обзор такой обзор, мешочек такой, да? Что это такое? Это такое, что вот я так встал, вот так, закрою его. Это мешочек, это мешочек. Свердочный белок. Может, сейчас не сильно видно, я сейчас на вам покажу. Вот сейчас я вам покажу его. Видите, написано, свердочный белок. Ну, это я специально написал, чтобы вы больше видели. Это типа надевок. Это я все придумал, для вас сделал бренд. К чему я это сделал? Ну вот смотрите пример. Вот, смотрите. Ну, в принципе, может там не сильно хорошо отклеить. Но суть, суть суть суть поймете. Суть поймете в чем? Суть в том, что если я сейчас отклею с этой баночки наклеечку, видите, да, она стала просто баночкой. Бренда нету, ничего нету. Стала просто банка. Соответственно, что я вам покажу? Это я сделал стандарт. Это я отклеиваю. Это я отклеиваю. Это я отклеиваю. Это я тоже отклеиваю. Все, это отклеиваю. Это отклеиваю. Надо вот, сюда. Ну и приклеиваю, ну типа вот так сюда, да, вот сюда знаю. Просто так туда. Ну и получается вот здесь бренд, да? Функ. Ну, вот такой, вот, да, вот он получается, вот он, давайте он пока сдавает, вот, получается спуска да ничего не осталось соответственно каждый производитель покупается вот вот именно в таких мешках ну или более других мешках неважно каких может белый красный черный важно и пересыпают вот сюда соответственно дело маркетинга за все это берутся деньги за все это берутся деньги за рекламу за все это знаете да? я рекламирую сам я не беру за это деньги так что для меня это не платно. ребята чего хочу сказать вот это вот сын протеин, да? Вот этот вот это протеин сыпется вот сюда, например, да, вот в эту банку. В эту банку сыпется сюда. И у вас наклеится наклейка, вот она, наклейка, да? Вот даже вот так ее возьму. Отсюда сейчас отклею. Чтобы он был более понятный. Наклею его сюда. Получился у нас вот, вот такой вот протеин. Сейчас вам покажу, да? Поближе, чтобы вы узнали. Вот он, протеин. Вот он, на Дио, Видите? Что в переводе хорошо, отлично, да, качественно. Ну, не важно. А, все. Смотрите, я занимаюсь принципом спортивного спортивных питаний. Ну, не брендов. а именно такого. Это настоящая завода, без всяких добавок, без всяких красителей, ароматизаторов. Все настоящее все на самом Идут э, ссылочные протеины. И протеин идут для производства детского питания по воздуху. Все качественно. Я продаю его на развесах, в мешках. Ну, поверьте мне, даже в мешках можно купить э, дешевле, вроде, чем купить здесь. Смотрите, ваш выбор взять больше по качеству за качество и за меньше деньги от производителя. Или переплачивать, брать э, <связано> тех людей, которые соответствуют тех людей, которые занимаются спортивным питанием. Ну это важно вам мешать. Все видео. Э, Вся информация под видео будет. Э, все, что захотите, можете написать на мою почту, позвонить мне по телефону. Я всем отвечу. Я сам упью, по мне видно, что я не маленький, качественный белок. У меня есть другие спортивные питания, также в мешках, также завода, также по доступноценному поверите мне. И качество ничем не уступает, потому что вот это сыпется вот сюда. А выбор остается только за вами.